Кухня — это не только место для приготовления и приема пищи. Это отражение индивидуальности хозяев, центр притяжения, сердце дома. Неудивительно, что к выбору кухонной мебели покупатели стараются подойти ответственно, вдумчиво и творчески. На вопрос, что такое идеальная кухня, большинство из них ответит высокое качество, приемлемая цена, возможность выбора и быстрое изготовление. Именно эти принципы стали основополагающими для компании «Вардек» Максимальное качество по минимальной цене для всех От крупных торговых сетей до небольших маленьких салонов и розничных покупателей Компания Vardec разработала и предлагает к использованию своим партнерам и покупателям очень удобный инструмент — 3D-конструктор-кухонь. С его помощью вы можете создать в режиме онлайн полностью индивидуальный дизайн-проект будущей кухни с учетом всех необходимых параметров, подобрать нужные предметы мебели, подходящих размеров и цвета посмотреть, как будет выглядеть мебель на кухне. Но это еще не все. Составив дизайн-проект, вы сразу видите актуальную цену для готовой кухни и можете нажатием одной кнопки запустить ее в производство. Сразу после того, как вы утвердили 3D-модель будущей кухни на сайте Кухни Вардек, на производственную линию поступает автоматический заказ. Такой автоматизированный прием заказов позволяет исключить ошибки. После приема заказ встает в очередь на производство с учетом планируемой даты доставки. Кухни Вардек производится с использованием высококачественных материалов и комплектующих немецких производителей. Качество материалов соответствует европейским стандартам. Мебельные плиты не содержат вредных для здоровья человека веществ и компонентов. Вардек сегодня – это мощное мебельное производство с большим потенциалом и опытом работы, успешно решающая производственная задача. Секрет нашего успеха достаточно прост. Мы закупаем материалы, комплектующие крупным оптом, поэтому получаем хорошие скидки от производителей. У нас богатый опыт. Мы работаем как единая команда. Стремление удовлетворить наших заказчиков. Совокупность всех этих фактов дает нам возможность снижать конечную цену готовой кухни, что очень выгодно для наших партнеров. Они получают возможность предложить своим покупателям эксклюзивную кухню высокого качества по ценам значительно ниже, чем у конкурентов. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем современное высокоточное оборудование от известных немецких брендов IMA, Schelling, HOMO. Линейка декора фасадов будет расширена с 60 до 200 наименований мы сможем дать нашим клиентам возможность выбрать то, что подходит именно им. В эти же сроки, то есть до конца текущего года, будет смонтирован обрабатывающий центр с ЧПУ БИМа, укомплектованный кромкооблицовочным агрегатом. Это позволит нам реализовать самые смелые кухонные проекты с использованием самых разнообразных триволинейных элементов. От еврозапилу на столешнице до круглых и овальных столов и барных стоек в любом декоре из нашей программы. Мы воплощаем мечты в реальность в нашей собственной разработке кухни премиум. По сути, это уникальный продукт, отличающийся от конкурентов непревзойденным качеством, выдающимися техническими характеристиками, надежностью, функциональностью и приемлемыми ценами. Реализация проекта намечена на начало 2017 года. Робот-сортировщик позволяет быстро и точно формировать заказы. Компания «Вардек» обеспечивает также доставку и при необходимости сборку готовой кухни. Кухня Вардек прослужит долгие годы и подарит радость своим обладателям. Мы гарантируем. А нашим партнерам – довольных покупателей и успешное развитие бизнеса. Вардек. Не просто кухни.